Контролируется процесс падения напряжения на резисторе. Здесь происходит процесс формовки электролитического конденсатора емкостью 15000 микрофарад. Изначальное напряжение 30 вольт. Вот напряжение, которое еще не вышло в емкость. То есть осталось 1 вольт ему впихнуть в себя. здесь подключена клемма минус здесь плюс это выпрямитель второидальный трансформатор вот такой вот метод